Так, в эфире. Начинаем. Здравствуйте всем. Астрологический прогноз на 6 июля. 15 минут говорим. И мини-курс по Накшатрам. Сегодня Накшатра Хаста устраивается поудобнее. Чуть-чуть время сегодня сместилось, потому что мы в путешествии, бывают разные моменты. Всем вам очень рада. Мы вчера, о вчерашнем дне мы говорили, вернее о сегодняшнем дне, о 5 июле мы говорили вчера. Если вдруг не видели, срочно смотрите. Это очень ресурсно планировать свой день по-новому с учетом определенной энергии в пространстве, в шахте. И вчера у нас была утро в Халгуни Накшатра, задавала вопрос, какая у меня планета в этом положении, никто что-то не ответил, невнимательно вы смотрите, у меня солнце в утро Бхалгуни, а сегодня мы говорим о следующей Накшатре, Ухасте, мы идем по циклу и говорим о четырех параметрах параметрах прогноза день недели, лунные сутки, Накшатра и определенная астрологическая позиция по дням недели долго не останавливаюсь, потому что это одно и то же я уже говорила в предыдущих эфирах и у нас получается сегодня вторник, завтра среда сегодня день Марса, завтра день Меркурия про вчера давайте не буду уже останавливаться все переключаемся на завтрашний день и прогноз значит среда, день Меркурия постигаем знания, легко коммуницируем набираем, так сказать, да, поток знаний я, кстати, сегодня в новом пространстве. Мы в другую часть апартаментов переехали. Это тоже не, а, не фотообои. Если хотите, покажу тоже. Здесь еще круче. Вообще, очень крутое пространство. Но мы сначала должны с вами о прогнозе да, поговорить. Но вы напишите, что вы хотите, чтобы я вам показала. Вот. И... Значит, завтра 6 июля, среда, мы сказали, что день Меркурия, лунные сутки 8, отнесем их к нейтральным, долго тоже на этом не останавливаемся, 8 лунные сутки с 17 часов по Москве начнутся. И самое главное, о чем мы говорим, это накшатра Кшатра дня, шакти, особенные шахте в пространстве, которые постоянно меняется, да? как и наше настроение сегодня мы одни, завтра мы другие, особенно, конечно, это очень... Характерно для женщин, Луна символизирует женщину в целом, ну и Луна наше наш, наш умовосприятие. Все паттерны наши начинаются с Луны. Вот и. Хаста начнется завтра с 9 часов по Москве, 6 июля с 9 часов по Москве, я округляю все эти цифры, вот чтобы вас запоминалось, да, будет завтра Хаста, вот сейчас мы о ней поговорим. И еще у нас, кстати, йога присутствует, солнце и Меркурий, когда Меркурий в Близнецы зашел у нас, он присоединился к солнышку, поэтому чудесное, частое соединение, у кого, кстати, солнце с Меркурием, скорее всего, у большинства из вас. Раз вы изучаете астрологию, астрология это меркурианская энергия, прежде всего начинается она с этого, потому что это аналитика. А там уже, какую у вас Меркурий. Туда вас и отнесет волна джиотиш, волна астрологии, у всех же, так сказать, прибивает к какому-то берегу определенному. Смотря какой у вас Меркурий, на какой он глубине и уровне. И воспользуйтесь этой энергией, Меркурий сильный в близнецах, сейчас мощь аналитики очень такая яркая. Вот мы с вами встречаемся, как раз анализируем в шахте пространство. И тоже долго на этом не буду останавливаться. Йоги — это все на обучение. Йоги — это соединение различных да, планет. И э, мы говорим для тех, кто впервые к нам присоединился, мы используем джотиш — это... Сидрический зодиак, Нира Яна на санскрите, и это точно соответствует нашим задачам. Также хочу сказать, что мы немножко вдыхаем только аромат джиотиш. Самые большие цели и как бы главные цели джиотиша — это помочь человеку в его личностном пути, который очень индивидуален, неповторимый. И давайте говорить о хасте, накшатрах хаста. шакти на и девата-накшатры — это самые главные два параметра, которые мы с вами на этом мини-курсе затрагиваем, — и над этим нужно размышлять, да, то есть это все санскрит, санскрит очень объемный язык, который имеет очень много значений, и каждый еще его поймет по-своему, вот. и шакти-хасты, это, кстати, сектор Девы, то есть Луна у нас шагает, одновременно мы можем рассматривать движение Луны по 12 созвездиям, 12 домов представим себе, и вот два дня Луна шагает, наше умонастроение меняется в целом, два дня в одной точке, два дня в другой точке и так далее. Сейчас у нас Луна так прочненько в деле, умонастроение такое должно быть у нас в целом рабочее, весов впадания в параметры жертвы и с такой нацеленностью на... Артфу, да, общественный результат, финансовые реализации. Это в целом по Деве. А вот в Деве уже, так сказать, в домике Девы есть три комнатки, три накшатры. У этих комнат еще там под комнаты, и так далее, до очень-очень глубинных моментов, когда мы можем проанализировать мгновение какое-то, которое неповторимо вообще. Как и люди неповторимы, так и мгновения и пространство, точки пространства тоже неповторимы. И вот у нас Накшатра Хаста, это полностью сектор Девы, вот, посередине домика Девы. И э, неоднозначная, конечно, здесь энергия, над которой нужно поразмышлять. Записываем в шахте этой точки, и если это у вас проявлено в гороскопе, то есть у вас есть планеты в Хасте или э, Лагна. Лагна меньше сюда относится, но тем не менее, тоже Лагна больше с пространством связана, а если у вас планеты в, этой, в той или иной Накшатре, то это уже конкретно сфера жизни в, у вас, да? и нужно смотреть, какими домами управляет эта планета. И если даже у вас нет планет в этой точке, все равно выгодно и ресурсно знать эту шахти, эту силу в пространстве, потому что вы сможете тогда планировать и использовать эту шахти из пространства добавляя в свои дела именно такой вектор. Тогда вы синхронизируетесь, и дверки открываются. Поэтому очень выгодно изучать астрологию. Особенно, если вы уже так хорошо и крепко все знаете, что можете уже наберет что-то планировать. И пока мы, конечно, с вами очень обобщенно говорим, знакомимся с таким циклом определенным. Да? Записывайте, шахте хастэ. Способность достигать целей, способность получать желаемое в свои руки. хаста Ладонь санскрита, одно из названий, одно из переводов. Способность получать желаемое и в свои руки, и вообще собственными руками. С хастой сильно все связано, связано. Сильно все связано с руками, с хастой, во всех смыслах. Даже символ астрологии, который тоже у нас запечатлен у каждого на ладошке, да, тоже связан с хастой. И целительство руками тоже связано с хастой. А минусовые энергии тоже есть. Кстати, у кого проявлена хаста, пишите у меня, например, не проявлено, есть минусовая энергия, вообще во всем абсолютном. мы сегодня, когда будем говорить а о девете, тоже это затронем эту тему, насколько все относительно понимания вот этого плюса, минуса там и так далее, и вот минусовая энергия, есть способность заговорить, обмануть, обхитрить, если у вас проявлено хаста, наблюдайте за собой, потому что закон кармы никто не отменял, работайте с этими параметрами. Вот. И завтра то есть нужно, получается, э, все время дату запоминать. 6 июля. Надо мне почаще саму дату говорить, чтобы не путались. 6 июля у нас будет Хаста. И в, в, в эти моменты понимаете, что в пространстве такая энергия, и кто-то захочет обмануть, кто-то захочет заговорить вас. Будьте бдительны, внимательны. Ну и сами за собой тоже наблюдайте, чтобы не, ло... не наломать дров в карму, <свот> в свой котелок кармы. <свот> вот. Ну и достигать цели, достигать руками, достигать в руки, вот, вот поразмышляйте. И Дэватан Акшатры, это самая главная управляющая энергия, э, самая главная точка гармонизации. Савитри, Савитри, Савитар, тоже все очень интересно в этом плане, потому что э, Савитри, это, ну с, сам перевод санскрита, это вообще напрямую, да, солнце, еще побудитель, вот эта вот энергия, которая дает жизнь, Центральная такая энергия, можно сказать. С другой стороны, Савитар — это и Асура. И вот тут нужно сказать о том, что вот наверное, многие из вас, кто изучает астрологию, задумываются, почему Солнце — это Малейфик, да, планета, почему она жесткая, почему у нее есть параметр Крура, то есть такое что-то неприятное, простыми словами, если говорить. Так как у меня 15 минут, мне нужно очень простыми словами говорить, чтобы всем было понятно. Вот. И на самом деле санскрита асура означает обладающий жизненной силой. То есть все очень относительно, если вы посмотрите, что такое сура, это вообще хмельной напиток, который в общем, часть пространства приняла, а часть пространства не приняла. Вот кто принял этот хмельной напиток, их назвали суры. Я одну из частей рассказываю. Там, на самом деле, если вы будете внимательно читать все древние писания, вы найдете столько разных историй про одну и ту же тематику. То есть разные взгляды, разные интерпретации, разное сознание это все транслировало. Вот вам и ответ. Но в, каждом, в каждой интерпретации есть частичка чего-то э, истинного и зерно, которое в вас откликнется, которое в вас прорастет. Поэтому, в принципе, можно изучать с разных сторон. Э, главное не... Впадать в какой-то фанатизм, нужно как бы не отождествляться с теми параметрами в вашем уме, которые уже есть. И стараться абстрактно это воспринимать. Вот, в принципе, нужен учитель джетиш в том числе, в смысле. А прежде всего, учитель джетиш нужен для того, чтобы ваш гороскоп изучать, а не чьи-то непонятные, да, там, абстрактные. Потому что то, что у них, у вас, может вообще никогда не повториться, если вы чужих людей только изучаете по гороскопам. Вот. И это настолько... Разнообразия много, что соотнести это с собой, это еще большое-большое дело, труд, и поэтому всегда на самом деле самое верное понимание джотиш обязательно с учителем и лично обратной связью по вашему гороскопу. Я не устану об этом говорю, потому что если этого не будет, вы не поймете свой гороскоп, на самом деле потеряете просто время. А вам же это все нужно для чего? Для того, чтобы понять, как у меня, да, как у себя, как мне с этим всем. Вот. Так вот, Савитор это в том числе асурам, да, и на самом деле так интересно, что и, и тех, и других называют по-всякому, по да, то есть если мы скажем, что в целом это минусы плюс, и вот одни хорошие, другие плохие, это будет немножко неверно, вот, вот кто-то в одну сторону пошел, выбрал что-то, а кто-то в другую, и вот эта вот энергия воли, вот это энергия асур, то есть надо это намного шире понимать, чем вот демоны и боги, намного шире, намного глубже, потому что тут же Савитри равен Асуре, да, то есть <смех> подумайте над этим, и это перекликается всем, тем, что Солнце это молефик, да, то есть есть определенная Крура энергия, Крура и браха. потому что с Асурами и Агни называют, и Митру называют Асурой, вот, то есть в итоге это просто жесткая часть, которая есть во всем, да, вот это гнев, агрессия, несогласие, проявление своей воли, ведь Проявление своей воли, вот я вот так хочу, а не так, это ведь тоже с какой-то стороны будет э, порицаться, там, да, с той стороны, которая хочет согласия. И это вечная игра вот этого вот иньяни, просто вечная игра. Поэтому Савитри и савитар это как одно целое. Савитр это более мужская апостась, Савитри это женская часть. Вот огни э, и земля это... Э, Савитр и савитри, ваю и пространство, ваю, ветер, это тоже, вот две ипостаси определенные, гром и молния, солнце и небосвод, да, луна, созвездие, ум и мысли, ум и речь, вот эти вот две ипостаси, это вудхаста. Вот поэтому она такая противоречивая, с одной стороны, такая энергия, все принять, все в свои руки, там, желаемого, желаемое, а другая часть, обхитрить, обмануть и не подумать Подумать только о себе, не подумать о других, да? ну вот, вот такое, такая вам <сих> шахта в пространстве. Мужское, женское, вот это все вместе, савитри и савитор. Над этим нужно размышлять, потому что э, в определенных местах написано, что савитри, других савитор. на самом деле, скорее всего, и то, и другое. Да? С разных точек зрения мы можем на все посмотреть, так же, как на человека, можно посмотреть с фаз, э, профиль. Сверху, сбоку, хотя это один и тот же человек, и в разных проявлениях он будет разный. И в, каждом, в каждый момент времени может проявиться разная энергия. Вот здесь, в этой точке пространства, можно сказать, мы подходим к серединке цикла. Да, всего у нас 12 шагов, и а тут это шестой шаг посерединке. И вот тут вот мы делаем выбор свой, волю свою. Вот так поступить или так поступить. Вот. Так что в Ригведе Асуры не несут отрицательное значение, кто это все изучает и не противопоставляются богам. Да? То есть одних и тех же называют и девами, и асурами, если вы будете внимательно это все изучать. Поэтому все едино, и должно быть все в балансе. Вот о балансе мы будем говорить, когда Луна пойдет в весы. Это будет очень интересно. На сегодня все. Спасибо всем за внимание, жду всех завтра также утром в 9 часов по Москве, так как мы в переезде, вот оно немножко плавает в эти дни, но я стараюсь в 9 успевать. Вот, завтра у нас будет уже следующая Накшатра, Накшатра Читра, она уже будет переходной из Девы в Весы, так что приходите, новички, если откликается, если вы только что увидели меня впервые, пишите волшебные слова, хочу разбор. И получите от меня э, очень много пользы, мини-консультацию голосовую. Это ни к чему не обязывает, просто ведет вас в понимание темы. Это на благотворительной основе и безоплатно. Главное, пишите, делайте шаги в джиотиш. В таком вот ракурсе, если вам интересно и открекается, как у меня. Всех учеников особенно благодарю за комментарии, за вашу активность. Пишите, пожалуйста, побольше. Мне нужно вдохновение, чтобы это все продолжать, потому что, как вы понимаете, с моим ритмом жизни, с тысячей учениками, тремя школами это достаточно непросто. Но я, видите, могу, стараюсь, делаю. Хочу быть полезными, максимально полезной для вас. А вы, пожалуйста, поддержите, найдите минуточку, напишите комментарий. Ученики особенно жду от вас развернутые комментарии, потому что мне, конечно, интересно с вами общаться. Если вам нечего написать, напишите «Благодарю», если было полезно. Все тогда на сегодня. Так, чуть-чуть посчитаю прям ваши комментарии. Так, благодарности, хорошо. И э, я, наверное, все-таки отдельно... отдельно наше пространство покажу. Он очень красивое Мы в Питере, если кто-то не не в курсе. Вот, я отдельно покажу, хорошо. Все засниму, потому что здесь даже вход интересный в этом пространство, просто необычно. Питер, конечно, меня удивил. Ладно, всем пока!